В діти, або вагітні жінки, або люди с легкой психікою покиньте, будь ласка, на 15 минут, тому що можно включать лайка. Нет, это такой жар, я не буду, мне кажется, з этой трибуны тут хиба в каких-то ситуаціях ситуациях. в міській раді, но, наверное, не лаялась. Я так само не буду прошивать эту традицию. Будем играть с вами в такой Знаєте, чудес. Знаете, я говорю слово чотирьох четырех букв, так, перша буква. Така то по алфавиту, это означает приблизительно того, кто угадает, да? Нет, на жаль, мы так же этого не делаем, я буду говорить вообще не про лайки, которые мы получаем в контакте на мережах, не про породу собак, яка всем очень подобається, а именно про нецензурную лексику, про такую категорию лексики, про которую мы ми знаем, мы не послуговываемся, например, если мы ехали к грамадному транспорту, нам ступили бо как у меня зранку вымкнули горячую воду. Мы все это знаем, но мы из какой-то причины лицемирим в этом. Мы знаем, что такое есть. Дети, на, на жаль, или на счастье, уже с 5-6 лет, как только социализируются в детском вони вже уже целиком непогано обладают этим лексическим запасом лайков, который есть в нашей мові что ты на лайк забирай с российской мовой, они не І этим питання, И так, вопрос, почему мы все про это знаем, мы про это замовчаем, або говорим в наиболее критичных, або наиболее стрессовых ситуациях. И мы про это потрошки, потрошки будемо говорить. Взагалі, про что що идем? Что мы вважаем и Что мы вважаем цензурной лексикой? Мы можем говорить про нормативную лексику, как она есть. То есть, лексика какая? Например, если мы ее видим, ядро, например, 80-90% слів, которые мы используем, это ядро. Так, а еще десять лишается на, не знаю, на дитящее белькотиня, на, когда мы говорим о что-то и какой-то на ту лексику, которая не считается нормой, то есть, которую мы в нормальных, стандартных условиях нам її вживати вживать не желаемо. Но она існує, это важно. Так же в геродизации хвиле она исходит. А, так же это безусловно матьки, это це цензурная лексика, это це обсценная лексика и Стосовно матюків нецензурної лексики, зрозуміло, ми до цього ще трошки что Шутка устенна лексика. Это, в принципе, синоним до матюків нецензурної лексики. Это лексика, которая выражает какую-то есть Лексика, которая является агрессивной относительно того, до кого мы вертаемся. Это может быть вертание до Всесвятого, когда мы кинули что-то тяжелое себе на ногу, а ударили мизинцы в двери. Або может быть, безусловно, какая-то человек, какая-то особая, до кого не звертаємося, а ты не роби цього, або роби це, в такий спосіб. И, так? соответственно, <реш> ликослів'я. Ликослів'я – это все трошки сложнее. Ликослів'я как раз и начинается всю структуру, его лишь у самого низу, потому что ликослів'я – это по сути, например, мы говорим «аби не накаркать». Что означает «аби Тобто ми То есть мы как-то в силу традиций вважаємо те, что то, что мы скажемо, может повлиять на то, что станет. И в принципе, большинство теорий зародження мови, они как раз в этом что мова – это то, что отличает нас от тварины, и все еще и так і, а, мові властиво И в мове властево певно магичная, и а, первые ознаки мовы они как раз в таком очень сакральном, религийном, божественном русле. И, соответственно, потому что считалось, все, что будет сказано, воно, е, не является не є просто вибрациями поведения, которые создают наши голосовые связки. Оно имеет действительно материальную силу, и оно втілюється в той или иной способ. Если мы скажем что-то легкое, то потом есть вероятность, что это станет. Например, наиболее типовый прикладихосьів це прокльонний ми приаємо люди не просто так тому що вона напригла а ми проклонаємо з якоїсь там під свідомої надії що це людині щоцейля людині і трати так ось то якщо ми щось людині пане вважаємо вважаємо що так в станеться коли ми наприклад вважаємо людині здоров'я до народження ми сподіваємося що це людина дійсно мати ї здоров'я Що я тут зобразив? Вот. я зобразив, по суті, якесь таке собі ядро мова. Ядро мови це нехай мовне коло, в є всі ті слова, всі ті вирази, всі форми, якими ми користуємося. Зеленьким я виділив саме овсену лексику, нецензурну лексику, лексику, яка можна відносити до лайки, матьюків, послідують всього іншого. И э, посередине есть такой, пропорционно, мамы не больше, хотя я тут не забываю, что мне больше. А, это такой нейтральный уровень. Мы говорим, например, как я сейчас говорю, я говорю относительно нейтрально. Я не выражаю каких-то там эмоций, и все, в принципе, нормально. Все на нейтральном уровне, нет какого-то оцинкового осуждения. Но есть сакральный уровень. И вы видите, что существует такая стрелочка, которая на малюнке идет. Сахарная линия до обстановки. Что это означает? Например, если исследовать количество лайков или вариативные слайки, которые обживаются в той или иной иное время, мы видим, что этот вариант неравномерный. То есть в одних периодах мы больше лаемся, имеется в виду не периоды жизни, а части недобыва, а периоды, там, десятилетия, поколение, масштабные периоды, глобальные. А мы больше лаяемся, в другом периоде мы меньше лаяемся. И большинство теоретики на тому, что когда начинается тиск сакрального уровня, когда нам щодня мы прогнаємо сказать про патриотизм, про духовное воспитание, что мы в кому-то должны, мы должны проявлять какой-то гражданский обязан, мы должны быть осознанными. Когда идет такой тиск сбоку. боку, Сакрального рівня, когда нам говорят, ты не должен а, напиваться, потому что это неправильно. И этот тиск, он не остается безвидным. И когда нам говорят, ты не должен а, напиваться, и когда мы напиваемся, то, зазвичай мы скинь до вживания лайки. И именно такой конструкцией показывает динамику, как в разные периоды развиваются лайк. Дальше. як виникає лайка? Давайте поговоримо, чи лайка є наукою. Є наука лінгвістика, є наука семиотика, семантика, яка вивчає мову, яка вивчає системи знаків. Це не суто гуманітарна наука, тому що програмісти так само вчає синтаксис мови. Для того, щоб програмувати, вони повинні знати, як мова працює, які, з яких елементів складається, как як элементы елементи між собою зчіплюються, які ми отримуємо натомість Ось, так само. Uh, в этом и проблема для досліджень Лайк. Если мы за гуглим на Википедии шукати про матюки, про Лайк, то мы, на жаль, не встретим много информации. Мы не пополним свой нецензурный словниковий запас на велику кількість слов, потому что все это нам прекрасно известно. Но это создает велику проблему для исследований. Потому что, например, если мы идем в рамках фонтурно экспедиции «В політься!», збирати народні автентичні пісні, то, звичайно, во з с радостью нам заспевают эти песни мы отримаем какой-то материал, ми потом мы его будемо и будем иметь какой-то науковый грубо кажучи, так? А Привченик, потому что они невероятно носят белых халат, люди махикают то есть, Когда мы говорим, вот давайте мы берем какую-то фокус-группу, давайте махикают это при нас. Это <свист> будет очень награно, и люди почему-то этого не кают. Это у нас таких проблем, почему научное изучение лаги, это сложным. Другая же речь, когда нужно изучать... И с как, какой-то точки зрения писать на лайк. Тут мы застрягаємо еще надолше. Потому что, а, например, первый из там письмовые лайки, они являются, мабуть, що словами. Это не может, про них пишут, а, но английские грамоты, а, в которых брат пишет брату и раздает, в какой способ что-то там сделать. Если речь в этот способ, он описывает каким-то таким кайтальным, и говорит, так, как заведено, О, грубо говоря. Так само, например, в часы Римской империи не было писемной лайки, как такой. Но если была лайка в жизни человека, да, то она была, потому что в столітті до нашей эры, грубо говоря, пишутся первые декрети, первые официальные документы про заборону нецензурной лексики, грубо говоря, про цензурирование певной лексической единицы, певной лексической системы. Через что так сталося? Через то, что, когда, например, Римская империя желала вводить войска, чтобы продавить бунт в якісь. то Частине этой империи, то саме эта фраза ⁇ ведення ⁇ більшості людей она не с веденням войск, а с таким кавитальным способом ведения, яким ну, мы выражаем. То и как раз в этом полагается суть, что исследовать Лайку очень сложно, потому что сам предмет, який мы исследуем, он пытается приховати, он ховається от нас, він не є явным, він не является наочным. Дальше. Что? Як возникает лайк лайка, перед тем, как я про это расскажу, нам треба трошки заглянуть в ближний Є Есть такие как донат и дисигнант. Ось, я бы как якраз інший варіант слова лайка, як лайка як порода собаки. Ось, наприклад, цей круг це собака. то будь яка собака, якщо там кінна, якщо казати латинським терміном, на у лайка. Если мы говорим собака, нам зрозуміло, какую собаку мы имеем в виду. маємо мы имеем собаку женского рода, которую мы желаем, как лайку. Можливо, Можливо, мы просто хотим сказать про домашню тварину, Можливо, мы имеем в виду хаски, Можливо, мы имеем в виду собаку как просто друг человек, какую-то особую на четырех лапах. Почему я это показываю? Потому что є денотат и есть сигнал. Денотат. Это. Загальне розуміння слова, а десігна – це вузьке, конкретне розуміння слова, яке ми маємо, що ми під цим розуміємо. Тобто, як, е, якщо я буду на уроці біології говорити про чоловічі статеві органи, про жіночі статеві органи, мене звідти ніхто не вижне. Потому что так заведено, это не будет чем то проблемой. Проте, если я буду использовать для описания этих статевых органов, или органов виборожнения, или процесс их взаимодействия в более обстанной, более нецензурной форме, то ясно речь не звезти вижена. Вот так. Что нас здесь в нас есть, по сути, первые функции лайки. Прежде чем сказать про функции лайки, я хочу поговорить о человеке, который впервые подумал о Я действительно убежден, что этот человек служит на Нобелевскую премию мира. Почему? Потому а, что она впервые не подняла камни и не загрудила своего боя, она использовала для этого свой язык и нанесла якусь то травму, какую-то образцу а принаймні, мала намір зробити це сделать это в вербальной форме, тобто менш меньше відчутній. чувствительной. По сути, когда человек почала лаяться, она начала користуватися не с нарядними практиками, вона, она нечдо на той час придумала она, начала кростуватся еще больше новым видом Она начала мовою. И саме Тому мы унимираем использования лайков в публичных просторах в разуме не с одним, потому что, кроме того, что он несет какой-то смысл, например, мы можем сказать человеку, что она не лайкает, а мы можем сказать в форме лайки. Но в другом случае мы имеем в виду не только сам предмет, который бы он не был, мы имеем в виду еще какие-то ставления нас до того, до адресата мовлення. Саме в цьому така ключова базова ідея лайфу, що крім самого означення, що вона означає, ми проявляємо так само свою емоційну або смисловий характер агресії до людини, з ким ми говоримо. Ой, стосовно теперь функции лайки, мы, функции лайки экспрессивная, это первое, когда мы выражаем то, что мы не можем выразить другими словами, например, что-то сломается. ми мы не скажем вот халеба, мы скажем как-то иначе, потому что а, вариант формы лайки, он более экспрессивный, он точнее виражає те, то, що ми відчуваємо на цей момент. Наступный вариант лайки-захисна. Вместо того, например, когда на, на нас кто-то нападает, агрессует до нас, мы переходим на этот нецензурний рівень лексики для того, чтобы как-то себя защитить, чтобы быть врагом, с, с каким-то актантом, против кого мы протестуем в ревниш ревних умов. Наступный – это магический, то, что я сказал. А, мова, по сути, есть чем-то сакральным, как в любом случае, и когда мы кого-то проклинаем, кого-то ображаем, то мы так же даем какой-то емоційний, психоемоційний посил до того, чтобы что-то плохое стало, чтобы выразить свое негативное до на человека. Дальше – инвективы. Инвективно – это просто вариант образа. Вместе того, наприклад, чтобы образовать человека плюнути і на спину, мы говорим, что мы думаем про эту человеку в этот момент. Наступный вариант – катарсичный. Когда мы плаем, у нас отбывается какая-то эмоциональная разрядка, нам легче на душі. Ось, тобто, наприклад, Вот, например, в кризисных ситуациях, когда мы с нами бывает что-то неприятное, или а психологическое, а физическое принимается как вариант такого психологического защиты, когда нам это легче. И следующий вариант иерархизующий. Когда мы кажемо люди человеке, кто она и на какой позиции она находится, и что мы с ней будем делать в этой или иной а, часу Сейчас уже не будет Ось мне пишут, что я уже маю заправляться. Я расскажу коротко про то, что вы знаете, до возможно до конца. Какие основные варианты группы Лайо? Вот. Например, есть Наиболее важная лайка ⁇ это лайка триада, то есть мужские световые органы, женские световые органы и процесс их взямых действий. А потом в процессе развития лайка мы имеем что-то большее. Уже есть семь стандартных лайков, то есть такой базас, такой ядро с 7 які ми вже поширюємо дальше і с яким принципом используемся. До цього додається і система, ее функції, і саме результат цих виділ. Ось. Так. Кроме того, лайк делится за типом культур. Не все народы лайкают одинаково. Это не вопрос в том, что мы используем другие слова, потому что, например, слово ⁇ Сиднить ⁇ в грубой форме на звучит таким чином, на іншому может иным чином. Есть какая-то різних разных народов в какой-то способ. Есть две базовые культуры сексуальный тип и энэльмокспериментальный тип то есть секс-культура и шайс-культура. До сексуального типу вносится, как вы видите, росиани, агорцы, серби, хорвати, болгари. До экспериментально-экспериментальної – німцы, британцы, французы, чеки. Что с украинцами? Британцы? Такое же самое. Потому что, на жаль, не всегда можно выделить какой-то конкретный воинский тип. Украинцы властиві значительные элементы, значительные достижения этого типу. Все ж таки, что украинцы используются шайц-культуру. Так само, это нам и властива, и, соответственно, и секс-культура в форме лайка. И все, презентация закинчивается, в двух словах, для, для чего я про це говорил, для того, что я не хочу никого закликать лайк, я хочу просто, чтобы мы думали про том, как мы говорим. То есть, если мы используем лайф, я не даю оценочное служение, это не добре, это не є Есть какая-то объективная причина, почему мы используемся саме этим элементом мови. Например, если мы ми куда-то, мы можем пустить велосипед, автобус или поезд. И так? так само, когда мы выражаем что-то, мы можем нормальною нормальной сакральною і и Я никого не закликаю лайц, я просто закликаю думать, как мы лаем, и думать, почему мы лаем. Спасибо. не було сказано ще один момент. Я когда-то писать вверши, мне еще не встачало какой-то складу, и я для этого склада очень хорошо вставил плит. И вот как раз, и все иди, рифма, очень хорошо иди. А потом а уже ты дивишься гришься, и ну, не может быть так, чтобы там четыре рядочки были... Ну, там я не настолько писал, чтобы пожалеть. Но, в принципе, когда два раза вот такие типа, недостаточные вы ты их заменишь, то это уже как-то сюда хочешь выпрыгнуть. То есть я вот считаю, что это еще у нас такое застосувание, например, в я не эксперт поетики, но считаю, что вирши, которые тоже имеют право на существование, когда Блін рифмуется с блином. Но вы читали очень хорошее вопрос. Слово поразити и так далее. Про эскрофонизм, например. Мы не говорим блин, мы говорим Блін вместо того слова, которое мы все хорошо понимаем. Вот. Что дальше? Что дальше? Мы, например, будем бояться все слово «блеять» російською мовою, так? Потому что оно схоже на какое-то другое слово. И в этом вопросе цензуры. Где есть там межа цензуры, когда лайк допустима, и когда мы настолько боимся вжити лайку, что, например, недостатньо не простого запікування або вставлять зірочки за миссией Бух. Когда мы полностью мусим отмоляться от від этой лексической одиницы, за ради другой. Это действительно важное вопрос. Я думаю, что... Що... Ну, например, Джеймс Джойс писал так же с Матюками. У Лисе — это один из таких первых примеров литературы, где вживаются лайки, а потом, что поехало, там, да, Берез, Джесс и Бродиган и дальше, дальше, дальше. Так, И сучасно-украинская литература на сегодня в Так что это не є ознака чего-то плохого. Прошу, там еще было вопрос, так? У меня такая вопрос. Интересное слово мать. Увайк, це спроба вразити літу комплекс оператор? А, використання матів, дивіться, якраз е, це е, важливе питання. Чому ми так часто апелюємо? Е, одна з перших варіантів, треба було, як я хотів назвати лекцію, це лайка і ваша мама. Так? Але я відмовився від цієї відмовився від цієї назви для того, щоб не викликати регіону. Вот, на справке. И, смотрите, вы сказали слово мат, так? Как раз материнство. Материнство – это самая идея слова, сама значение слова мат, оно означает мовлення, мову само по себе, и так само звернення до матери. А Все варианты э, таких первісних э, слов'янських плаек, они э, вожал, вакор, вакористовывали, десно э, оборвать из вашей материю, как раз для того, чтобы как можно больше вас, потому что там есть народ, что материца как базового то нельзя культуры база инициаційности, что есть в жизни человека. Например, если человек атеист, что ты будешь ображать? Например, если человек а, належит к какой-то религии, мы можем ображать ее религию. Если человек атеист, зачем то чего апелировали? Апеляция в Лайце до Матери – это такой универсальный вариант, как образовать человека. Еще одна такая сноска. Во время второй войны было организованы радиообмен между родами русбаса и родами Радянской армии. И было известно, что эффективность радянских помещений была выше по причине более короткого радиообъема. Это нужно было и так, да. Використовывается э, намного хорошая информационная встреча. Да, я думаю, что когда говорил какой-то мистер Шмидт нахуй, то не говорил трошки иначе. <решly> <решly> и то, что я сказал про экономию мови, то есть каждый намовляет и до того, чтобы быть, как можно, более лапидарным. Если это не лайк, это наше хорошее, стисснее. И каждый мова старается быть лапидарнее. Мы намагаємося передать, как можно больше информации, как можно меньшее слів звук, звук, тощо. Тобто, ось такими тобто, є Есть такая логика в том, что я могу передать кому то больше информации, кому меньше меньшее количество слов. И это имеет право на жизнь. Принаймні то, что коммуникация может быть эффективней, возможно, в этом есть какая-то недовольность. Когда что все наши матери сейчас славянские, то, то там строг букв, стерг и так это у нас пришло из от... І И что это означает огромные А Действительно, я понял ваше вопрос. Действительно, такая теория существовала. В конце 19 століття, столетия, когда не было активного расширения течея славянофийства, когда в царской России такі планували течея панславизма, идеи славянского света то что, то намагалися очистить мову от всего зайвого, от того, что, кажется, неприятным и неприятным, как, например, Лайка, и намагались перекласти провину на кого-то другого. Например, прекрасный вариант – перекласти провину на монголию. Проте эта теория узнала фиаскор как раз тогда, когда было в городе Новгородской Берестянской грамоте. И, зрозуміло, что Лайкала еще за несколько столетий используя примерно те самые обороты, те самые слова з той самої кількості слів еще до появления монгольского ига. И, например, слово «з меньшей к количественной буквы с трех», оно семантично означает хвою, то есть хвоинка, Це частина э, листічок сосни, або просто певний дерев'яний кілок, певний дерев'яний предмет, подовго або не дерев'яний подогостої форми. Так само э, жіночий відповідник це означає щось зашите, щось сховане, те, що може собі щось вміщувати. Наприклад, в меча так само і піво, так? Тобто фаусопоління з куди. Во малив лайка мало сакральне значення саме апеляція до таких базових функцій організму як продовження роду продовження роду завжди було таєниця завжди булочимось магічним і ааппеляція до тих елементів які безпосередньо заученні в продовження роду вона мала дійсно на певну магічну функцію проте це притома з лоянські форми і вони не були запозичені в Момонголі Тобто деякий час дійсно це були якісь сакральні варіанти але пізніше це вже перейшло звичайно на Помоги мне поставить вымышленный эксперимент. Допустим, мы возьмем наш язык и разрешим все запрещенные слова. Вот самое договоримся все и решим, что давайте можно использовать любой мат как угодно и перестанем перестанем считать эти слова каким-либо образом запрещенными. Логично, что нам нужны будут другие слова, которые будут выполнять те функции, потому что функции никуда не денутся. Как по-твоему, мы извлечем новые слова или имеющиеся слова языка станут считаться запрещенными для выражения этого? Или произойдет и то, и другое, или третий путь? А, насколько мне ведомо, насколько можно с этой известной индустричной теорий, то и как раз и одна из характеристик лайка, чему она есть, чему она до сих пор существует, это и нацензурность. Тобто там мы дітьми детьми через те, что мы стаем схожи на взрослых, Это круто, то есть те, что заборонено, и мы делаем какой-то заборону, мы лаемося. Вот, и как раз лайка, через те існує лайк, через то, что она заборонена. Проте, истинные тенденты до того, что некоторые варианты лайки, они не перестают быть лайками, а с той обычной а, або навпаки, Достоевский а, часто писал Пахеть. Что он мог на увазе? Он мог на увазе «хер». Який «хер» он мог на увазе? Хоть а... в словенской обези буква «х» читалась, например, «аз», «буки», и буква «х» читалась как «хер». И «пахерить» означало перекреслить, поставить на чомусь крестик. Дальше, страна «херньок». Я не знаю на весь латинською язык, латинською мовою э, грижа будет так же, как херня, херния, что-то такое, что и -то того. И, например, в часы царской России, когда кто-то не хотел служить в армии, и лікарі давали какую-то отписку, что он на что-то то это было не плоскостопие, як как у нас поширено. Это была грижа. И писал: страдает херня. Страдает на гриже. Вот э, такая штука есть. Дальше, например, слово, э, Слово удовольствие, нормальне слово, так? Проте перші дві букви УД, це є аналогом цього слова з трьох букв, так? Ось, УД безпосередньо це чоловічно-сетевий орган. І удовольствие це те, що ми отримуємо від користування цих... цих... Так? Ось, и, соответственно, потом какие-то провокативные вопросы с украинской мовы, что такое задоволение, если все это Вот до ответа, дійсно в народі где э, лайка меньше табойована, меньше цензурована, например, там, в німецькій літературі или в американской литературе -то такого то э, таких жестких утисков было меньше. И, соответственно, вона займає свою нишу, як така э, сакральна, а с знаком мінус, антисакральна Вона, по суті уже не лицензурна не тим заборонним плоном Вона просто выражает какие-то такие мистичные э, почуття, мистичные речи але уже с від'ємним знаком Тобто дейсно продолжает функционировать но а уже трошки изменяет свое значение еще? прошу а как все свои родины нормативные лекции например в Вона була право. А як а не може, насамперед в, в, в, в, в, а, <свят> в цьому вопросе, <свят> дивіться, хто перший забороняє вам матюкатися? Це ваші батьки, це не держава. Так само нецензурна лексика появилась до того, як відбувалося певне цензурування з боку держави. То есть, ще еще не было, но было нацензурная лексика. То есть, сама социетство визначає, что есть нацензурная лексика, и что есть цензурная лексика. Например, образы в японській мове, они меньше схожи на образы в нашей мове, или в европейских мовах. То есть, в японский мове скорее образу є не, не выявлен пошани, отсутствие пошани. Если там в, сл в славянских и брежки Индоевропейских мов нужно что-то сказать, чтобы образовать. Так само э, я, не могу, я, не могу говорить, я могу говорить только за себе, когда мне нормально, что матюкается, когда не нормально. А, тобто є якісь мої рамки цензурної, цензурної лексики, суто для мене. Наприклад, якщо вони сказали, що там сказала Земфіра, ефі, то я не думаю, що мені на цьому так залежить. Я не думаю, що мені дійсно важливо, що вона саме сказала. Можливо, і мені достатньо того, що сказали, що це якась була цензурна лексика, була якась лайка. Можливо, для когось там є інший поріг, є інші критерії до цензурної лексики, і він саме хотів дізнатися, що саме вона сказала. Тобто, проте Разом делаем какие-то такие средние арифметичные, мы делаем какие-то такие медленные цензурные и там больше-менед больше все, все намахаемся дотриматься, принаймней там, когда мы в средовище, когда мы говорим амфицитно, когда мы говорим между собой. Таким образом был открыт пенициллин, первый антибиотик. И э, Флеминг, когда сделал это открытие, он сказал фразу, которая стала исторической, просто вошла в историю по своей гениальности. Он сказал, that's funny что можно перевести как «это прикольно».